В этом только проблема, а не в чем то другом. Является ли то, что пишут в дневниках, равным тому, что ты сказал старшему или сказал... Это очень важно. Да, Когда человек пишет что-то в дневниках, он общается с Богом напрямую в это время. Он ему говорит об этом. Это очень важно. Да. Писать в дневниках – это, это мощная система, мощный метод общения с Богом. да. А я не хочу слушать, что говорят психологи. Я, я общаюсь с позиции священных писаний. Зачем мне сейчас обсуждать психологов? Они много чего говорят. Я не хочу сейчас все эти, если вы хотите вот, ну как бы, чтобы это невежество я развеял, я могу развеять, но я не хочу, чтобы это связано было с какими-то психологами. Мое мнение такое, что есть поверхностный подход жизни, есть глубокий. Допустим, приведу вам такой пример. В ведах описаны симптомы духовного транса, когда человек может упасть, просто от, от, от, от, когда человек реально получает контакт со святостью и с Богом, он испытывает такое счастье, что у него отключаются чувства. Он может перестать ориентироваться в пространстве и упасть, и, и все симптомы проявить такого человека, как будто он находится в трансе духовном. Понимаете? Некоторые люди не понимают, что это от контакта с божественным происходит, а просто пытаются себя в этот транс вести какими-то искусственными способами. Они начинают как-то дышать каким-то быстрым дыханием, чтобы сознание потерять. Говорят, я в транс вошел, и увидел прошлой жизни. Или ему помогают, задерживают ему дыхание, на грудную клетку нажимают. И это превращается в целую систему потом. В систему Обнаруживать прошлые жизни. Так это же дар, награда почувствовать прошлую жизнь. Награда идет просто от Бога, а не от того, что ты технику какую-то освоил. Понимаете? Все, все дешевое восприятие этого мира идет от неграмотности. Вот, например, приведу вам пример. Когда я изучал духовные науки, мы изучали духовные, даже так называют духовные науки. Так смешно даже говорить. Вот, мне сейчас. Потому что есть только одна духовная наука, по которой ты идешь. Только одна, один путь. Кто-то такой выбирает, кто-то такой, кто-то такой. Все они идут к Богу с разных сторон, и все они прямые. Вопрос, насколько ты прямой, чтобы идти им прямо. Вот. И мы собирались, обсуждали, кто сколько увидел раз Иисуса Христа во время молитвы. Я раз 15 прямо постоянно видел Иисуса Христа. Потом, когда я жития святых начал изучать, я узнал, что даже не то, что увидеть Иисуса Христа, а просто его почувствовать даже в своей жизни, это настолько великий дар, что человек обретает высочайшее, благословения в жизни. И что Сергей Радоничский, там, столб духовного знания, он всего 12 раз Богородицу увидел, а когда ее увидел, она к нему пришла в присутствие его послушника, того так скрутила, что он чуть тело не оставил. Потому что увидел что-то, то, чему ему не положено, наверное, было видеть. По милости старше он это увидел. Итак, видите, вот эти все вещи указывают на то, что я очень дешевый человек, то есть я дешево по воспринимаю какие-то очень серьезные и возвышенные вещи. Это говорит о дешевости просто, понимаете? И в данном случае в чем дешевизна заключается? Дешевизна заключается в том, что мы можем что-то сжечь. Мы ничего не сжигаем вообще. Это само сжигается, потому что милость приходит. Допустим, могу я стать правдивым сам по себе? Вот я, допустим, обманываю. Почему я обманываю? Потому что у меня душевной силы не хватает. Я могу сам стать правдивым или нет? Ну где я эту душевную силу-то возьму, чтобы стать правдивым? Нет, для этого надо просто служить Богу. Я служу Богу. И Бог, в знак благодарности, дает мне силы, которые идут на правдивость. Я становлюсь правдивым за счет Его силы. Точно так же с помощью силы Бога изжигается прошлая карма. Но люди дешевые не понимают этого. И поэтому они говорят, а ты сожги прошлую карму. Возьми да. сожги. Точно так же, вот, допустим, тебя близкий человек бросил, а ты забудь его. Или тебе больно, а ты вот отвлекись. И я привожу пример таким людям, говорю, я тебе сейчас попу иголочку вставлю, а ты отвлекись. А телесная боль, она еще слабее в 10 раз, чем умственная. Потому что телесная боль, она от нее устаешь и забываешь, от умственной боли устать невозможно. Да человека бросили, он день и ночь помнит об этом. Как отвлечься? Понимаете, это дешевизна. То есть что, само слово психология, что это такое, наука о душе. Психос — это душа, Логос — это наука. Психология должна быть означать духовную жизнь. Это, понимаете, это игрушки в духовную жизнь, они а в мышление, поведение. Это совсем другое, понимаете? Мышление поведения не объясняет суть. Суть-то совсем другая. И когда люди очень поверхностно размышляют о сути, тогда и вы воды поверхностные наступают. Допустим, вот эта вот идея визуализации, тоже бред сивой кобылы. Вот если ты визуализировал свое желание, значит ты его получишь. Человек что-то получает потому, что он заслужил в этом мире, а не потому, что он хорошо на это настроился. Вот если, допустим, я стою рядом с банком, очень сильно его визуализировал, значит ли это, что там откроют двери, мне деньги дадут или нет? Ну тогда зачем визуализировать? Приходи, просто покажи, что ты заслужил, покажи свою карточку, и тебе дадут деньги. Значит, ты заслужил. Зачем визуализировать тогда что-то? А? Ну мы говорим сейчас, что психологи много чего могут сказать. Надо изучать духовное знание, чтобы получ получить понимание, как все работает. Если человек имеет какие-то заслуги, то эти заслуги они проявляются в этом мире каким-то образом. Допустим, некоторые девушки говорят, я красивая, я красивая, я красивая, я красивая. Но это тебе мужик скажет, красивая ты или некрасивая. Зачем об этом говорить? Тогда вопрос, а что делать, если некрасивая? Тогда сразу возникает вопрос. А ты делай добрые дела, потому что красота — это всего лишь результат добрых дел, которые женщина сделала в прошлом. Чем больше она добрых дел делает по-женски, добрые дела по-женски означают любовь чем больше женщина дарит любовь тем больше она становится красивой вот и все очень простая система но очень сложно выполнимая легче говорить я красивая красивая красивая от этого правда ничего не меняется снаружи да Сейчас объясню, сейчас объясню. Вот смотрите, правая рука, она связана с волей человека. Используя, писать, используя волю, легче, чем писать, используя эмоции и глубокие чувства. Левая рука связана с личной жизнью, с чувствами, переживаниями людей. Поэтому, когда человек пишет левой рукой, это получается очень... Глубоко, понимаете, и тяжело. А писать правой это писать с помощью волевого воздействия это легче. Но если вы хотите левой научиться писать, ну научитесь. Это просто будет тяжелее в жизни, потому что слишком близко к сердцу будете принимать все, что написали. Вот и все. А? Как? «Мама, я тебя не люблю», и налаживаются отношения. Люблю. Да, вот, вот это все означает, то, что мы все основываем на себе. Видите, психология – это атеистическая наука, она не, не понимает, откуда берется сила. «Мама, я тебя люблю», пишем, и больше начинаем любить маму, ну, в какой-то степени. Но просто надо понять, что мама не может любить, ребенок не любить. У нее просто не хватает силы. А силы берутся откуда-то, понимаете? И когда я пишу, мама, я хочу служить Богу, я хочу служить источнику силы, тогда любовь к маме приходит сама. Пытайтесь понять разный подход. Я сжигаю карму, сожгла. Или я делаю правильные поступки, и карма сжигается сама, потому что я ее не создавал сам и сам не буду сжигать. Карма — это результат моих поступков, и я же делаю правильные поступки, она сгорает. Это правильный подход к жизни, понимаете? Можно правильно подходить к жизни, можно неправильно. В ведах приводится такой пример. Когда страус убегает от, от тигра, то когда тигр совсем рядом устраивается, у страуса возникает вдруг идея, как спастись. Он засовывает голову в песок и думает, что он, его не видно. Но тигру не нужна ему его голова, понимаете? У него есть и помягче, у страуса места. Точно так же часто психология, она понимает, просто скрывает проблему до поры до времени, а потом судьба кусает за задницу, простите меня за выражение. Как, как? Да, хороший вопрос, хорошо. Я вам отвечу на этот вопрос. Спасибо вам. Это важно, то, что вы сейчас сказали. Он меня спросил, а почему же тогда, когда люди так визуализацией занимаются, у них потом все клеится? И это правда. Сейчас объясню. Существует такая, такая вещь в нашей жизни, в нашей судьбе, что когда человек имеет на что-то конкретное сильное желание, то это желание выводит наружу благочестивую карму. И чем сильнее это желание, тем глубже карму мы задействуем хорошую. Часто эта карма хорошая сама выходит тогда, когда ей нужно выходить. Например, если молодой человек влюбился в девушку, то он становится очень хорошим, таким разумным, ответственным. Это результат его хорошей кармы, понимаете? И эта девушка видит все самое лучшее в нем для того, чтобы потом к этому прийти, чтобы потом так с ним отношения строить. Точно так же девушка становится очень красивой, смиренной рядом с молодым человеком. Это результат выхода из нее хорошей кармы. И вот эта хорошая карма, которая сидит внутри, она для многих таких дел нужна. Она нужна, например, чтобы не попасть в аварию. Вот сегодня, допустим, я летел в Москву, и самолет, когда садился, то землю мы увидели через, за 5 метров до земли. Это очень критическая ситуация для судьбы. И в этот момент выходит хорошая карма всех членов экипажа, ну, самолета, для того, чтобы не превратиться вместе с самолетом в металлолом. Понятно, о чем я говорю? Но если мы не понимаем этих глубинных процессов, и, допустим, хочу тысячу долларов, хочу тысячу долларов, допустим, или хочу еще какую-нибудь ерунду, которая мне, в общем-то, в жизни не так сильно нужна, как здоровье, как жена, как, допустим, просто спастись от несчастного случая, или просто, чтобы с работы не уволили, Понимаете, то есть когда человек просто начинает с этими вещами экспериментировать, не понимая, куда он лезет, то тогда он тоже получает то, что он хочет. Вопрос заключается в том, насколько это ему в жизни надо на самом деле. И люди, которые занимаются этой визуализацией, они так... И добился своего. Пять тысяч баксов судьба дала прям, ничего не делал. Просил. Это значит, что ты чего-то не получишь. Потому что никакого доброго дела ты не сделал для того, чтобы эти 5000 баксов получить. Естественно, они получаются, если человек трудится для Бога, делает какие-то добрые дела. Судьба пополняется, его запас благочестия пополняется от добрых дел. Чем больше добрых дел, бескорыстных сдел, тем больше силы внутри, чтобы иметь возможности в этой жизни. Но если человек ничего не делает, а просто визуализирует, то есть хочет получить что-то, он тоже может получить, пока у него есть возможность. И для этого не надо быть психологом для того, чтобы что-то визуализировать. Это всегда у нас есть и всегда будет. Вот, допустим, человек банк отграбил, что он визуализирует дальше? Нет, она у него уже есть, ему не надо визуализировать, у него есть деньги. Вот именно, он что визуализирует? Он говорит, не посадят, не найдут, не посадят, не найдут. Он постоянно об этом думает, каждый день. И что в это время? Тратится его благочестие. И действительно, если у него благочестия много, то что происходит? Он просто как этот, как летучий голландец. Его не видно, не слышно, понимаете, нигде. Он появляется неожиданно, грабит банки, и его нету. И след простыл. Почему? Потому что хватает благочестия так жить. И чем он занимается? Он просто тратит, тратит свое благочестие каждый день. Но это не значит, что у него там его бесконечно много. В какой-то момент оно заканчивается, это благочестие, и дальше что произойдет? Правильно. Потому что мы не можем бесконечно бежать от своих грехов. Они все равно нас настигнут. Сколько бы мы благочестия не бросили по дороге. Поэтому лучше этим не заниматься. Это неправильная практика. Она не приводит к победе. Те люди, которые очень сильно что-то визуализировали, и какое-то время хорошо живут, потом потерпят крах в своей жизни. В среднем веды говорят, что если человек с помощью силы какой-то внутренней достиг богатства, не совершая добрых дел, Максимум 10 лет он может продержать рядом с собой все это. А потом он получит разрушение в своей жизни. И больше того, судьба его потянет вниз больше, чем он даже хотел. Потому что само вот это вот держание, оно истратило все силы. Понимаете, он не то, что он на прежнее положение вернется, а будет еще хуже, чем было. Поэтому это в целом не способ жить. Но я не смогу вашим психологам это объяснить, понимаете? Потому что у нас разные школы понимания вещей. Они в целом все понимают для того, чтобы здесь что-то было, а я пытаюсь все понять для того, чтобы было не здесь. Потому что мы здесь временно живем. Придет время, и нас здесь уже тютю не будет. Нам надо вот там, чтобы было все. Понимаете, вот в этом как бы проблема -то. Давайте по этой теме, по теме «Доброта», «Мать правдивости», «Добрые дела». Да? Добрые дела. Давайте выслушаем. Вы сейчас хотите маму полюбить, или чтобы вам легче стало? А что хотите сильнее? Потому что это разные вещи. Вы или хотите, чтобы вам легче в жизни стало, или вы хотите маму полюбить? Что вы хотите? Важнее, но хочется, чтобы легче жить стало, да? Это правильно. Вы отметили правильную цель сейчас. Пересиливает желание наслаждаться жизнью в хороших отношениях с мамой. Это безнадега. Это не сможет никогда исправиться, потому что вы хотите результата, а не поступка. Понимаете, вот смотрите, есть три типа людей. Невежественная жизнь означает «хочу результата, никакого поступка совершать не буду». «Хочу, чтобы у меня с мамой были хорошие отношения». И с этим обращаюсь к Богу. «Сделай, пожалуйста, чтобы у меня с мамой были хорошие отношения. Я при этом что-то делаю, нет сам». Нет, это Господь должен делать, это его проблемы. Вы сейчас у Бога попросили, «Хочу с мамой хорошие отношения». А он вам отвечает назад. А надо не этого хотеть. Потому что то, что у вас плохие отношения с мамой, это результат вашей жизни, это ваше наказание. Поэтому вы страдаете, что вы наказаны. Допустим, я хочу выйти из угла, но это твои проблемы. Ты сначала исправься, а потом выйдешь из угла. И часто мы путаем любовь к маме с желанием с ней хороших отношений. Если вы хотите любви к маме, то это очень просто достигается. Для этого надо отвлечься от мамы и понять, где источник любви. Источник любви не в маме. Это святость, источник любви. У вас есть что-то святое в жизни? Молитва куда? Вы его представляете, чувствуете как-то? Все, это значит, точно у вас есть. Это называется вера. Бывает, человек бубнит, бубнит что-то под носом, он ничего не представляет, ничего не чувствует. Это значит, что у него нет веры. Он просто как панамарик, знаете. Я разок в храм зашел, бум-лбом пол, подошел к алтарю и думаю, я поклонился или нет? И потом я понял, что я не поклонился, ни в храм не зашел. Пришлось выходить назад. Потому что я в это время ничего не соображал. Я просто бум пол и все. Можно так молитву читать. <музыка> Толку никакого нет, понимаете? Потому что там нет ни контакта, ни сердца, ни любви. Итак, сейчас вы мне объяснили, и это правда, что у вас есть контакт и сердце и любовь. Теперь я хочу вам еще одну вещь важную сказать, которой, скорее всего, у вас нет. Вы, когда Богу молитесь, о маме не думайте. Вы, у вас есть идея какая-то, у вас есть проблемы в жизни, но вы не думайте о маме, вы думаете о том, чтобы ему служить, а не требовать и не просить от него чего-то. Вот это очень важно так настроиться. Верьте, что он обязательно вам даст то, что вам надо. И вам нужно просто знание. И первое знание, которое вы должны получить, что маме просто требуется помощь от вас, но так как вы не знаете, как ее дать эту помощь, поэтому вы и мучаетесь, а не от того, что у вас нет отношений с, ним, с ней. Помощь всегда дается через сердце, а не через болтовню. Когда людям плохо, между ними плохо, когда находится, это значит, что у них большой объем работы. Когда большой объем работы, то невозможно ничего сказать, возникает боль. В этом случае, как это ваш случай как раз, в этом случае надо просто думать о Боге, молиться и наблюдать за тем, что происходит. Чем больше вы будете думать о Боге и молиться, тем спокойнее будет по отношению к маме. И когда к маме станет совсем спокойно, тогда вы можете с ней поговорить, а может быть и не будете говорить. Чаще всего, когда в сердце становится спокойно, люди вообще забывают даже друг о друге. И он говорит, а да у нас все и так хорошо, что говорить. Говорить они хотят, когда все плохо. Так вот, когда все плохо, не говорить надо. А просто отношения с Богом строить. Потому что вы верите сейчас в маму, а надо верить в Бога. Когда вы в Бога поверите, Бог вам сам облегчит ситуацию, тогда и подумайте, хотите вы дальше с ней еще поговорить или нет, тогда между вами станет все спокойно. А вот когда между вами все спокойно станет, вот тогда вы можете ее начать любить. Можете ей цветочки подарить, сказать добрые слова, а сейчас это невозможно, потому что между вами боль. Вот так же, как между Россией и Украиной сейчас цветочки не подаришь, потому что между ними боль, нужна просто молитва. Понимаете? И молитва успокоит сердца, а потом уже можно и добрые слова будет сказать. Почему? Я не прошу. Я вот молюсь и хочу служить. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу, да, это тоже просьба. Я хочу выполнять твои наставления, хочу тебе служить. И служу. Вот, например, я не просто хочу читать лекции. Это то, что от меня Бог хочет. А я иду и читаю. Я знаю, что мне могут плюнуть в лицо там или еще что-то сказать. Я все равно буду идти и читать. Это то, что я заслужил. Я не против того, чтобы заслужил. Я все равно буду идти читать. Поэтому молитва означает жизнь. Да, да. Да. Молитва означает отношения. Вы сейчас об отношениях говорите или просто о словах? То есть вы отношения хотите найти? Давайте сейчас с вами решим этот вопрос. У вас девушка есть? Нету. Ну, допустим, есть. Вы хотите ей произнести какую-то молитву. У вас отношения с ней уже есть, да? Вы ее любите. У вас будет проблема что-то ей сказать, нет? Нет. у вас не будет проблем, если вы уже ее любите, вы просто ей будете говорить э, от сердца что-то и все будет хорошо, и ей будет хорошо, и вам будет хорошо. Вот девушки, вам важно, вот если человек любит, что он именно говорит с любовью? Важно? Не, важно, что с любовью, правильно? С любовью говорит, ну, пусть говорит, что он читает нужно. Че? Плюс даже молчит. Плюс молчит даже и может не говорить, лишь бы любил. Видите, Богу все равно, будете вы говорить или нет. Лишь бы любили. Но теперь вы должны для себя решить, чего вы хотите-то. Вы хотите его любить или просто что-то бубнить под носом? Не хотите, да? Тогда вы ответили сами на вопрос, какой должна быть молитва. Найдите такую молитву, которая бы в вашем сердце обрадовалась, Зазвучала бы любовью к Богу, и это будет ваша молитва. Вот ваша именно. Вот и ваша вера. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, какую веру выбрать? Я говорю, хорошо. Так в таком случае. Я говорю, вы женаты? Он говорит, нет, допустим. Я говорю, девушка, поднимите руку, не женатые девушки. Есть, нет? Не, замуж, не, не замужем, да вы не замужем. Вот все, вы ее выбираете. Вот вы вот эту девушку выбираете. Понятно, нет? Вы согласны? Вы согласны? Нет. Почему? Я вам сказал, выбираете вот эту девушку. Почему вы не согласны? Вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, какая должна быть молитва? Так извините, молитва это не девушка, это то, что намного жизни дается человеку подряд. Вера ⁇ это такая уникальная вещь, которую вообще найти очень трудно в своей жизни. Понимаете? А девушку, ну, сегодня одна, завтра другая, там, ну, по мере возможности. Люди живут вместе, пока могут. Видите, какой вопрос сложный задали. То есть вы задали вопрос своей любви, уже не к девушке, а к Богу. Поэтому вам надо просто сейчас понять одну вещь, что молитва определяется вашей любовью. Вам надо искать свою любовь к Богу, надо искать веру, направление, все это надо искать. Там появятся и слова потом, они уже не имеют значения. Но если у вас нет ни веры, ни направления, ничего, тогда просто поймите, зачем это надо. Молитва нужна для отношений. Она не нужна просто, чтобы угнить. И если у вас, допустим, нет никакой веры, то просто Богу скажите, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Этого достаточно, это будет ваша молитва. Понимаете, есть три категории молитв. Первая категория — это своими словами. Это самая первая и самая нормальная, естественная молитва человека своими словами. Запомнили? Первая молитва. Не знаю, кто такой Бог, нет никакой веры. Я хочу для тебя жить, я хочу тебе служить. Все. Ты моя совесть, ты моя надежда. Дальше вторая категория молитв. Это молитвы, которые произнесены уже людьми, которые достигли отношений с Богом. Эти молитвы нужны для того, чтобы научиться таким отношениям. Когда человек произносит такую молитву, то он такие же отношения получает в свое сердце. Вот, допустим, если я хочу понять природу так, как Пушкин понимал, я читаю его стихи. Унылая пора, там ночей, очарование, приятно мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природа увядания, Погреться золото, одетые леса, В их сенях ветра шум. И свежее дыхание, И мглой волнистою покрыты небеса, я думаю, ну, блин, как он видел природу. Это молитва так действует. Да? Когда мы повторяем молитву какого-то святого человека, мы реально начинаем то же самое чувствовать, что он чувствовал по отношению к Богу. Поэтому так важна молитва конкретно какого-то святого человека. Там есть Иисуса молиться, там Богородица Девы Радуси. Это конкретные молитвы конкретных личностей, которые добились победы в своей жизни. У них есть определенное знание по поводу этой молитвы. Это второй тип молитвы. Запомнили? Если нет веры, просто своими словами. Если есть вера, лучше молиться молитвой того человека, который уже добился успеха, чтобы получить то же самое. Есть еще третий тип молитвы. А третий тип молитвы дается самим Богом, в виде его имен. А вот это самый высокий уже тип молитвы. Например, если вы девушку любите, что вам надо узнать? Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Эту песню первую свою я снова повторю, Что зовут любовью эту грусть мою. Знаете, имя очень важно. Когда человек имя повторяет. Люба, Люба, Люба, Любовь, <свят> Где мы снова встретимся вновь. Когда человек имя Бога повторяет, вот тогда это уже самый высокий тип молитвы. Это очень высокий уровень молитвы. Имя, оно включает в себе все. Вот имя Люба означает всю девушку с ее характером, с ее наклонностью. Это все сразу, понимаете? Так и имя Бога, оно все означает. Когда человек произносит Аллах, он все сразу от Бога, все, что он хочет, то, что он понимает Бога, он сразу все понимает в нем. Когда человек произносит «Иисус», он все о нем знает уже так, как он хочет его понимать. Когда человек произносит «Аллилуйя», это все означает уже в этом имени. Понятно, да? Факт, факт. Но для того, чтобы так было, надо понять, для чего ты повторяешь. Если ты просто бубнишь, ничего не придет. Но удивительно знать, что если человек повторяет имя Бога, как бы он ни повторял, он, несомненно, придет к победе, даже если он повторяет в суете и оскорбительно. Представляете, какая сила, вот, когда Бога вспоминают как угодно, он все равно приведет нас к себе, потому что он все оскорбления прощает. Но это не касается уже других молитв. Другие молитвы нужно повторять осознанно, чтобы они привели к победе. Понятно? А как вам любимую называть? Я могу вам посоветовать, нет? Вот это означает Господь, значит. А если вы хотите ее по имени назвать, то тогда это будет другое означать. У Бога есть два типа имен. Первый тип имен означает принадлежность. Это второстепенные имена. Господь означает, кто всем обладает. Дальше... Всевышний означает, что Он выше всех, что Он самый главный, вот. и так далее. Это второстепенные имена. А есть первостепенные имена Бога, которые связаны с Его Личностью, как Личность. У Него есть имя, понимаете? И это имя характеризует уже внутренние качества Бога, а не Его поступки. Это очень, то, что я вам сейчас сказал, это очень сокровенная вещь, сокровенное знание. Поэтому я не буду дальше развивать эту тему, потому что сокровенные вещи, в каждой вере уже имеет свое значение. И если я буду развивать, я могу оскорбить религиозные чувства кого-то, понимаете. Поэтому я не хочу дальше эту тему э, развивать.